Добрый день, возможно вы недавно видели пост в этой группе. Сейчас он удален, но у нас остались скрины. Суть в том, что человек оставил отзывы якобы о качестве наших услуг. Данная информация не подтвердилась даже в той части, что он являлся нашим клиентом. И сейчас я не буду оправдываться и говорить какие мы хорошие, лучше давайте посмотрим. По сути, на ситуацию. Пост написан от лица, которое не говорит ни своего имени, не представляет никаких доказательств. А в комментариях начинается следующее. Появляется человек, который слепо верит во все написанное. Вот эти персонажи. Один с котиком, другой с собачкой. Вот они рядом оба. Они, конечно, тоже не наши клиенты. Но третьим глазом видят, что работаем мы якобы плохо. А возможно им подсказывают их тотемные животные, не знаю. Они даже нападали на человека и говорили, что он подставной и засланный казачок, но это реальный наш клиент. Видимо для гадания стоило выбирать не кошек и собак, а хотя бы змею, а то астральный взор помутнел совсем. Только вчера смотрел интервью с Андреем Курпатовым в котором он говорил о проблемах современности. Раздражают все, что вот сейчас у всех есть свое мнение. Вот у каждого свое мнение, свое видение, свое... И главное, ты мне говоришь, ну, слушайте, ну, тут просто, ну, просто немножко фактов, тут даже вот нет, вот, он, я так вижу. Вот это вот, это меня раздражает невероятно. Так То и есть... здесь люди не хотят смотреть и анализировать. Смотрим дальше. Вот в комментариях появилась реклама других, как бы хороших юристов, Инна и Татьяна. Рекомендует их закрытый профиль, закрытое лицо, возможно это фейк. Посмотрим, что это за люди. Страница Татьяны, закрытый профиль, не можем посмотреть. Инна, профиль открыт. У нее тоже есть фото с котиком, значит юрист точно хороший. Также у них есть группа, которую рекомендовали. Посмотрим на нее. Неплохо, вроде бы посты часто выкладываются. А что там с датой создания? 11 января. Ничего не вызывает доверия, так как долгий срок работы. Тут и отзывы есть. Вот она труки. Интересно правда, о чьей? Ни лица писавшего, ничего. Больше отзывов не видно. И к этим людям никаких вопросов не возникает вообще. Это, по-вашему, люди более надежные? чем те, которые дают чеки, договора и ни от кого никогда не прячутся. А еще в этой самой группе был пост с рекомендацией Ины и Татьяны, как раз в день создания этой группы. Совпадение, наверное. Здесь другого конкурента рекомендуют. Наших реальных клиентов говорят подставные, а к этому товарищу с закрытым профилем, без фото, с двумя друзьями вопросов нет. А если серьезно, складывается впечатление, что весь этот пост – попытка прорекламироваться на нашем имени. Но решать, как всегда, вам. Жалобы клиентов для меня – это не фатальные последствия. Возможность понять свои ошибки в работе, постараться их исправить и в дальнейшем их не допускать и не повторять. Из-за того, что мы ведем базу клиентов, мы по фамилии можем понять, кто реальный наш клиент, а кто мимо крокодил. Из критики, прозвучавшей нескольких реальных клиентов, я не смог извлечь каких-то ошибок в нашей работе. К примеру, один недовольный клиент писал, что мы сосем деньги. Так вот, никто не высосет из вас больше, чем то, на что вы подписали в договоре. Там указаны обязательства обеих сторон. Мы исполняем свои, решаем ваши вопросы. Вы свои, платите нам деньги. Что не так неизвестно. Но платить никто не любит, понимаю. Был еще клиент, который заплатил часть суммы, работа с ним велась, а у нотариуса выясняется, что оказывается есть завещание, в котором ему достается абсолютно ничего. Эти обстоятельства ранее были неизвестны, пришлось расторгнуть договор, так как дело безнадежное. Мы уже отработали какое-то время, была выполнена часть наших обязательств, поэтому часть денег была удержана с клиента. Просто каждый со своей колокольни смотрит. Я же стараюсь смотреть более объективно. В базе данных фиксируется весь ход событий. Когда есть промок, я его признаю и исправляю. Я не прячу кулову в песок, как страус. И готов разобраться в любой ситуации. И огласки любого дела не боюсь, потому что я знаю, как у меня устроена работа. Я прекрасно понимаю, что в этой группе собираются в основном негативщики. Поэтому отрицательные комментарии не удивить. Те же, кто оставлял и продолжает оставлять положительные отзывы под постами, я вам признателен и очень благодарен. И вы всегда сможете рассчитывать на мою помощь в будущем. А тем, кто обвиняет нас без всяких доказательств, например, такие граждане, так будьте готовы ответить за свои слова. Специально для таких есть отдельная норма закона. На этом все. Каждый делает свои выводы. Кто-то верит тому, что написано в этой группе на заборе, а кто-то понимает, что это не истина последней инстанции. А теперь слово за вами. Комментарии открыты, каждый может изложить свое мнение.